Если вы спросите у меня, что приготовить из Дорады, я вам отвечу, запечь Дораду с картофелем в духовке, это простейший, но очень эффективный способ приготовления этой замечательной рыбки. Приготовить Дораду с картофелем очень легко, с этой задачей справится каждый, однако блюдо получается изумительное, нежное и очень приятное на вкус рыбка, мягкий картофель с бокалом белого вина, просто песня. Удачи в приготовлении! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Дороду разделать, вымыть и просушить бумажным полотенцем, положить в форму для запекания, смазанную маслом, посолить, поперчить, посыпать специями. Картофель нарезаем на дольки толщиной около 1 см, кладем в кипящую воду, отвариваем примерно 5 минут, после чего кладем в форму для запекания вместе с рыбой, Сбрызгиваем оливковым маслом сверху. Наливаем в форму для запекания вино, ставим в духовку, разогретую до 190 градусов, и запекаем около 30 минут. Наслаждаемся, приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вкусняшки, подписавшимся. Обещанный список ингредиентов. Дорода – одна штука, весом около 1 кг. Картофель – 700 грамм. Вино столовое белое – половина стакана. Масло – 4 столовые ложки. Соль, перец, специи – по вкусу. Количество порций – 2. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания, друзья.